Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, и я Вика. Сегодня такое отдыхающее видео, девчонки. Это наша с подругой фотосессия еще с отпуска. Вот, был один дождливый день, поэтому я и видео назову так, дождливая фотосессия. В общем, к морю мы не могли идти, ну и устроили себе вот такое вот развлечение, вот такое вот фотографировали снимали немножечко в это время шел дождь в конце видео я вам покажу болтать я не буду я сейчас хочу и вы просто насладитесь возможно вы вспомните какие-то мастер-классы или изделия возможно я вам припомню все эти мастер-классы есть у меня на канале то есть под видео под видео я обязательно оставлю ссылочку на эти все мастер-классы. Так что вдруг у вас возникнет желание что-то воспроизвести, какую-то модель из этих представленных, то вы найдете по ссылочке в описании, девчонки. А сейчас просто наслаждайтесь.